Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем показывать, как же ставить карту в Counter Strike Source в 34 четыре. Находим в папку с игрой. Так, находим папку C Strike. Вот она. В этой папке C Strike ищем мы папку Maps. Вот она. С Maps. Здесь ваши все карты, которые на которых вы играете. Так, я уже скачал карту, вот она у меня карта, так, я просто вставляю вот эту папку, вот все, карта вставлена, а, ну вот и все, подписывайтесь, ставьте лайки, все, пока.